Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Доброго времени суток. Говорят, что не делай добро и не получишь зла. Но вопреки я делаю добро. Мое последнее слово и все мои выступления в YouTube. Некоторые люди неправильно поняли, и это меня очень сильно огорчило. Я бы хотел вот прокомментировать непосредственно за это. Я не делаю ничего ради собственного пиара. Я это все делаю во благо мужикам, во благо людям, чтобы это принесло пользу, чтобы избавить мужика от палача и от насилия если в будущем все, что я делаю, принесет пользу и будет результат, я буду счастлив. И сегодня, если даже кто-то назовет меня блогером, я буду не против, потому что это избавит мужика от насилия и от палача. И сегодня моя цель именно такова. Я стремлюсь к этой цели, потому что я очень много лет нахожусь в этой системе, так что, если кому-то не по душе пришлось то, что делаю я и сделал я, не судите меня строго, Отдождитесь а результата. А когда будет результат, вот потом мы поговорим. Я очень сильно переживаю за систему, у меня болит душа. И наверняка много кто задался вопросом, почему именно он взял и вышел в эфир через интернет. Кто-то может скажет приемлемо, неприемлемо, но еще раз повторюсь, сегодня такое время настало, что я двинулся именно так. Это касается лично меня. Я с собой не тяну никого. Я мое слово довожу до порядочного люда. И для тех людей, кто понимают мое слово правильно, почему именно это я сделал. И те, кто понимают, они однозначно меня поймут. Вот. А так... Братья мои, не судите меня строго. Я делаю во благо. Я не делаю ничего во вред, чтобы мужик жил, а не существовал. Скоро у нас 2022 год. Я хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом. В этом 2022 году хочу, чтобы справедливость восстала чтобы в системе было все тихо и спокойно, чтобы люди жили, они существовали. Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, железного терпения и единства. Единства во всем. Всех моих братьев-воров, всех мужиков, всех бродяг. С наступающим Новым Годом! Пусть Господь Бог оберегает нас всегда, везде и повсюду. Я мечтаю, что между нами было единство, взаимопонимание и сплоченность. Сегодня в этом есть нужда. Сегодня нет времени разбираться между нами, какие-то моменты, ситуации разбирать по частям. Это надо отложить в сторону. А надо сегодня помочь тем людям, которые нуждаются, а именно... Нуждаются те, которые находятся в пыточных учреждениях. Да поможет нам Господь победить зло. Храни нас Бог. С наступающим Новым годом. С уважением, с братским теплом к вам. Я Писару Уставский.